Всем приветики! Сегодня у нас будет очередная серия обложек о том, как работает агентство недвижимости, ныне уже Sunset Sailors. Сегодня у нас большая часть ребят уехала в брокер-тур по домам, по хорошим виллам. А я, к сожалению, не поехал, хотя на самом деле очень хотел, но скоро у нас будет еще один брокер-тур по тоже домам. Почему так произошло? Потому что сегодня я э, помогаю проводить сделку. На самом деле давно по Сочи я не участвовал в сделках, но на сегодняшний день на меня выписали внутрибанковскую доверенность, поэтому мы сейчас поедем с вами снимать деньги. А вообще только что вот позавтракал в гастропорте, и в Сочи появляется такой, знаете, мейнстрим, может быть, или какая-то фишка, которую постоянно используют все. Это на каждый завтрак вам дают бокал игристого в подарок. Прикольная история. Жаль, что нельзя воспользоваться, потому что, ну, как бы я на мопеде езжу, там, или на машине, или еще на чем-нибудь. И если остановлю, то мало не покажется. Но и так как я уже затронул, то сегодня я езжу на лучшем транспорте вообще для Сочи. Это, конечно, мопед потому что его всегда можно запарковать, все что угодно с ним можно сделать. И сегодня у нас действительно будут с вами большие такие передвижения по городу, потому что мы сейчас снимаем деньги, а потом едем в Дагомысо, даем это все застройщику, может быть еще пару объектов покажу. И наконец-то нас отпускает настройка CRM-системы, она вроде бы становится более-менее самостоятельной, поэтому можно вот выбраться, хотя бы по Сочи покататься, посмотреть, потому что ну, это действительно красивый город. Все эстетично, зелень немного. А не сидеть в офисе с этой постоянной настройкой. Но раз уж решили слиться, то вот у нас происходит такая история с настройкой, до настройка, плюс отдел продаж Дубая формируем с регламентами, со всем-всем-всем. И, грубо говоря, каждый пришел со своим приданным, и теперь это нужно все подвести к общему знаменателю. Вот, это на самом деле очень интересная история, и точно у нее большое будущее. И вы увидите, как мы будем расти здесь прям как на дрожжах. Сейчас вы увидите вообще весь кайф вот этого вот деяния, потому что я вообще стою на платной парковке, но бесплатно. И я прям сейчас, ну почти к крыльцу Сбера подъеду, хотя там тоже с парковкой полная зая. На самом деле очень много людей у меня спрашивают, блин, у тебя такая хорошая машина, она просто стоит. Ну да, ну потому что в Сочи на ней как бы летом ездить но ну, практически невозможно. Она большая, она все-таки машина, и в дырки там, все вот эти вот между потоков ты не проедешь. А вот это лютая штука. Прям вот лучшее изобретение, вообще лучшая покупка за это лет. Просто вот так вот одел шлем, вот так вот, раз, два. Не нужно ничего переключать. Нажал кнопочку и поехал. Здесь одной рукой даже можно ездить. Причем можно и остановиться одной рукой, вот так вот встать. Ничего переключать не надо. И снова поехать. Никаких проблем вообще нет. В общем, едем в Сбер. Ну посмотрите, какая красота! А. Вот в тенечке. За ограждением. И ты просто спокойно идешь. Вот сколько то 20 метров для того, чтобы зайти в Сбер. Именно для Сочи это лучше. Во-первых, и В Адлер можно съездить, он удобный. 120 я на нем ездил, он идет. Мягкий, удобный, неприхотливый. Современный, симпатичный, все работает. Можно отдельный, наверное, обзор снять на эту тему, но не буду. Мы идем в Сбер. На самом деле в Сбере не так много людей. Я думаю, что их сильно добавится после того, как закончатся депозитные вклады по 20% в сентябре. И вот тогда я думаю, что мы увидим, как недвижимость в Сочи обретать второе дыхание. Ну, на мой взгляд. Либо какая-то заграничная. Еще, короче, кайф мопеда в том, что ты заправляешься на 400 рублей, полный бак и ездишь на нем неделю. И еще одна из прелестей мопеда. А минус в том, что вот мне сейчас звонит телефон, а я не могу на него ответить. Ну, как бы там Алина на проводе, поэтому она разберется. Просто если на звонок не отвечаю я, то он автоматом переходит на Алину и там уже разбирается она. Еще... Я заехал к ребятам, значит, я дал деньги за сделку. Вот документ, в общем, получил. Но а, здесь, значит, у меня зашла вот с этим человеком дискуссия а, по поводу Алиана. Потому что он изначально, мне как показалось, называл какие-то цены неадекватные на сдачу апартаментов. Мы вообще сейчас с ним говорим про вот этот проект, который называется Альян Аризот Монтвер. Да, находится он у нас в Ягодной Абсолютно верно. Проект, который будет сдаваться в 26 году, но суть в том, что, что вот в дискуссии меня, так скажем, выбило из колеи то, что сдаваться, Точнее, что Альян взял на управление э, «Спутник», но он давно у них уже ну, есть. Да, И он, значит, мне говорит, что сдается это все по 40 тысяч э, в сутки сейчас. Я говорю, да ладно, кого? Что? Да. да. В общем, звоню им в Альян. Э, запись разговора у меня есть, я могу даже вставить. И, короче, минимальную стоимость, которую я услышал за номер, это было 30 6 тысяч. Это То, с учетом да. того, что если мы на неделю заехали и поделили это все, абсолютно вот так, верно. Да. И номер еще, кстати, был площадью меньше, чем у нас вообще наличие есть. То есть, ну тот спутник, например, да, так как давно был построен и давно открыт, несколько единые стандартами в плане площади номеров. Вот если у нас спутники это минимальная площадь, там, по-моему, 17 квадратных метров мы уточнили. В нашем случае это 22 квадратных метра. Но ну, и тем не менее, просто получилась. В общем, я проиграл дискуссию, господа, только что, понимаете? И мне как бы не стрёмно на самом деле это говорить, я признаю всегда, но я не думал, что за 40 тысяч ребята снимают в Сочи спутник. Оказывается, что один номер только остался свободный. И на основании этого да. я совершенно по-другому посмотрел на вот этот вот проект. Как бы мы изначально это как бы давно были, и вы видели какую-то вставку, ведь бложек, что мы приезжали, показывали вам проект, когда он еще, начнет, ну, как бы сейчас строится. Но тем не менее, вкратце расскажи, вот прям очень коротко, что это такое. Ну, давайте так, да. Почему это работает и почему это работает так эффективно? Во-первых, отельный оператор российский, полностью российская компания, за 18 лет уже наработала приличный опыт и понимание, как нужно управлять отелями. Они не просто бренды продают свою франшизу, они непосредственно сами же управляют отелями. Второй сегмент. Сегмент «Все включено» и «Ультра все включено» – это тот, тот формат, который нам хорошо понятен по зарубежным курортам, которые мы знаем, отдыхая в Турции, но вот теперь это адаптировано еще под российские реалии и максимально эффективно управляется. То есть вот «Альянс» здесь не распаляется на десяток отелей там, или двадцати, но просто продавая свой бренд открывают отели каждый новый, учитывает ошибки какие-то опыт предыдущего. благодаря этому они заинтересованы в том, что он ну, естественно приносил максимальный доход, минимализируют издержки и оказывает самое главное качественный сервис. но еще хотел бы что отметить последнее это то, что данный проект, Почему мы говорим «Алиан» да, и можем быть в этом уверены, что «Алиан» останется и дальше? А потому что сам объект строится по проекту отельного оператора. То есть вот эти все моменты, которые связаны с функционированием отеля, они учтены сразу на этапе еще, когда объект находится в ну, да, условной на начальной стадии когда еще нет пока ничего. А вот мы можем, раз мы с тобой говорим, у нас вот на заднем фоне идет презентация. Мы можем ее включить заново сейчас конечно, и просто конечно, кратенько по ней конечно, пробежаться, конечно. чтобы люди сейчас увидели. Я не буду вам сейчас вставлять сюда именно ее, потому что я хочу, чтобы мы с вами именно через телек вот так вот по доисторическому подобному посмотрели. В общем, вот сам проект. На сегодняшний день он выглядел так. Так он будет выглядеть. Расскажи, пожалуйста, ты. Да, да вот, то, то есть так мы так сейчас вот. говорим пока, пока по первую очередь, в рамках которой, э, в которой проводится капитальный Ремонт. Да, Это непосредственно пятиэтажное здание. А, что такое капитальный ремонт? Полностью все здание разбирается до каркаса. И, соответственно, вся остальная начинка полностью новая. Всего будет у нас 4 корпуса. Общий номерной фон, 4 о, тысячи номеров. Локация, да? Территория пансионата Якорной щели. Как видите, близость к морю максимальная. Рядом же станция Остановка причем для поездов дальнего исследования и для ласточек. Удобно добраться на ласточке от аэропорта, либо от Краснодара, кто приезжает в гости от поезда mm -hmm. дальнего следования и так далее. Ну, вот. Максимальная зеленая территория, хвойный лес, живописные э, пейзажи непосредственно на море, 8 гектаров общая территория, максимальная инфраструктуры и рестораны, спа, площадь именно поверхности бассейна только 1-2 гектара. То есть это то место, где клиент попадает непосредственно в отель, проводит все время непосредственно там. Начальной стадии строительства, но это всегда плюс для инвестиционно-привлекательных объектов. Почему? Потому что цена находится на минимальном уровне. Чем более высокая стадия готовности, ну, соответственно, прайс вы потом уже увидите, который будет обновлен. Ну, прайс-то они увидят сейчас еще и старый. А на самом деле, проект действительно интересен, он подходит именно для... Family... Формат семейный курорт, да, family resort, как если говорить в терминологии То есть это то, когда отдых организуется не только для детей, например, когда вы с детьми приезжаете, это обычно отдых для детей организуется Но еще и для вас, то есть аниматоры, няни и так далее, они сделают ваш отдых максимально комфортным Ну отдых будущих клиентов отеля Алиан Если хотите проверить, кстати, можете заселиться в любой из действующих отелей Я думаю, что вы останетесь довольны максимально сервисом 40 тысяч рублей надо только заплатить за ночь сейчас, если вы захотите это сделать. Так, давай, пожалуйста, выключим звук э -э, и пробежимся еще раз по э, заполняемости. На самом деле, вообще, дискуссия родилась как раз-таки именно из-за этого. Потому что э -э, я, значит, пришел, тут такой ворвался, думаю, да кто за 40 тысяч типа, будет снимать спутник. Я позвонил им, при нем... Ты, по-моему, тоже то, что там что-то записал, я видел. Да, да, то, что я звонил. Но суть в том, что если у нас спутник сдается на сегодняшний день там в среднем по 25 да. за год, и у Алиана, кстати, еще один большой плюс – это корпоративные клиенты, их достаточно много, то Алиан, который будет у нас в якорной щели располагаться, показывает нам цену. Средняя стоимость дачи апартаментов в сутки по 8 8500. То есть если там они сдают по 30 сейчас, и средний человек по году они показывают 25, то вот в это как бы верится вообще спокойно теперь. А я, кстати, скажу, почему так оно точно будет, и почему такие цифры указаны. Альян, как любая компания, крупная и имеющая определенную репутацию, да, и положительную репутацию, они никогда не будут показывать цифры желаемые либо фантастические, потому что легко попасть в ситуацию в неприятную, да, когда они, называется, не за свои слова. И здесь то же самое. Они будут максимально указывать за нежные цифры. Но мы с вами рассматриваем все целое, только сейчас обсудить, сколько стоит отдых в отеле Альян действующим действующем на спутнике. Вот. Какая там сейчас заполняемость. И понимая реалии будущего курорта, ну такие цены, как бы в спутнике я думаю что мы однозначно можем на них рассчитывать ну а там уже все остальные расчеты с собственниками я думаю что это э, тоже не, не заставит сомневаться в общем чтобы вы знали на сегодняшний день минимальная цена у нас получается 13400 стандартный номер 22 и 3 квадратных метра больше чем на спутнике но в стоимость у нас уже учтен ремонт мебель техника то есть это полностью номер под ключ готовый бизнес Угу. И как вы понимаете, если у нас средняя стоимость дачи апартаментов в сутки 8500, загруженность, то да вот просто давайте сейчас возьмем с вами калькулятор и при человеке посчитаем, сколько же у нас это с вами выйдет. Мы берем с вами 8500, умножаем, ну условно на 300 дней, ну да. потому что здесь вот 70% Абсолютно. загрузка у нас указано. получаем 2550. Угу. А, здесь, ну, здесь у нас вот написано 271. Ну, в общем, мы, значит, не 70, посчитали, а чуть полезно, больше. Но да. 300 дней в году это 60 дней простой, это значит, что он плохо работает. Ну, да, но условно, да, будет так это называть. А, это у нас уже чистый доход. Или нет? Нет, это, это, это не чистая выручка. Да, но важно понимать, друзья, когда вы рассматриваете данные расчеты, мы, мы принимаем внимание, что это без учета валовой выручки, вот системы все включено. Uh -huh. Ведь собственник номера получает прибыль по формуле. Валовая выручка, минус расходы на систему «Все включено», минус расходы на управление, минус коммунальные платежи uh -huh. и там, еще фонд капитального ремонта. То есть здесь представлен расчет, ну скажем так, самого плохого сценария, когда все выбрали формат проживания, просто проживание без «Все включено», uh -huh. да, платят минимальную стоимость, ну и такая заполняемость, скажем так, на среднем году. Вот. И вот цифра 2, там 171, это… Это вот как раз и есть у нас э, доход. Да, от сдачи сдачи. Так. Минус там расходы различные, это и коммунальные платежи. Они платежи. здесь вот написаны. 30%. Да. 651 на тысяча. Да. Расходы на эксплуатационные, соответственно. Да, и налог на окна имущество. Ну, вот, имущество. Вот у нас, в принципе, и там следующий график получается цифра. Прибыль. доходность 15 процентов у нас получается чистая прибыль это 1 миллион триста девяносто шесть тысяч это в худшем сценарии правильно это самый худший сценарий да. то есть да. вот, вот друзья смотрите да, у... секунду подожди да, да. я еще хочу сказать что да. у Алиана а, они подписывают договор на то что они гарантированно выплачивают вот эту сумму а, пока сейчас давайте чтобы быть правильными договор формируется но планируется что да примерно такие цифры будут может быть она она может быть варьироваться да поэтому все таки мы стараемся не говорить о том чего еще нет но концепция такова что если человек покупает альян, то он подписывает договор с управляющей компанией которая обязуется ему подписать еще договор что будет некий минимум просто то что апартамент как минимум не будет работать в убыток да то есть при самом худшем раскладе у вас в любом случае остается в плюсе остается плюсе и это прописано в договоре. все окей хорошо я тебя перебил там а я хотел сказать про окупаемость. Я думаю, что многие из вас примерно понимают цифру окупаемости средней по России для коммерческой недвижимости. Uh -huh. Ну и в частности, например, для апартаментов. Вот даже при самом худшем раскладе у нас с вами срок окупаемости здесь приведен расчет для наверное, ну здесь до да. да примерно сколько 10 5, лет семь семь лет но здесь если здесь мы 13 делим на 1 300 000, ну, 9 лет у нас получится. А 13, то есть мы понимаем, что расчет, апартаменты, которые за 13 400, они с большим доходом, потому что это морская сторона. Так, хорошо. Но номер, который дороже сдается, здесь представлен номер с видом на лес, то есть не видовой, скажем так. Здесь представлен номер по меньшей площади и с меньшей доходностью. То есть, грубо говоря, были вот такие номера, но они кончились? Да, они закончились, абсолютно верно. Так, ладно, тогда считаем, значит, исходя из вот этого, то есть 9200 мы 400. с вами делим на миллион, ну пусть 400 будет у нас, э, мы получаем с вами 6,5 лет. Ну, здесь вот так там указано. То есть, а если мы на сегодняшний день купим апартамент, который стоит 13400 то он будет это повышенной категории, сдаваться он будет, соответственно, дороже. Ну, короче, вот мы с вами выйдем на, на 6-7 лет тоже самой купаемости. Просто, а если в среднем... Минимальная купаемость. То есть, окупаемость. Это, то есть значит, он может быть... Да, самая долгая. Да, самая долгая. То есть, да, он да, будет да. и меньше, может быть, если цены будут такие же, как в спутнике, куда мы позвонили изначально. Абсолютно верно. А да. если сравним, опять с коммерции по всей России, то это 10-11 лет, и это хорошая считается окупаемость. Uh -huh. Соответственно, к этой цифре 6-6 лет, да, мы прибавляем 3 года строительства, так. мы выходим на идеальную срок окупаемости просто, и это по самым скромным расчетам. Мы понимаем, да, если цифры другие, наш срок окупаемости с вами еще меньше. То есть мы покупаем, рассматриваем сейчас с вами высокоэффективный бизнес, который сам работает, его не нужно обслуживать, там нет никаких других проблем и сдержек, с вами занимается управляющая компания полностью. Все. И все деньги проходят в белую. И еще договор купли-продажи с полной стоимостью. Абсолютно проколы. верно. И еще НДС 20% в цене. А, ну, я на самом деле вас тут сейчас не буду ни к чему призывать, что типа бегите все и покупайте. То есть мы вот... На самом деле, я просто пришел сюда с очень скептичным настроем, ты не дашь собрать. Да, да. Это не постанова какая-то, я прям реально звонил, потому что я не верил в то, что Спутник может сдаваться за сорокет, а оказывается, что он сдается за сорокет. И у меня на самом деле немножко бомбит, вот. ну просто есть отели лучше, чем Спутник в Сочи, и они стоят дешевле. Но мы позвонили Спутник, и он сдается за эти деньги. Ясно. Как Ну, то есть, это Но... по сути да, как-то делают. Вот тогда вот посмотрим, что главное в бизнесе. Не обертка, некрасивое вот это оформление, а самое главное управление. Любой бизнес эффективно работает только при грамотном управлении. Если его нет, какой мы доход можем посчитать и какую эффективность, мы какой мы окупаемость вообще можем говорить. Поэтому, да, правильно, отели есть более красивые, более интересные. Значит, там не такое эффективное управление, как Волиан. Все, что могу сказать, добавить. Uh, в общем, вы должны понимать, что если вы вдруг захотите купить вот эту вот историю, которая сейчас у нас сыграет на заднем фоне, то у вас будут вот те самые ребята, которые как-то вытаскивают по сорокету с номера, и для вас они сделают то же самое. И они, получается, работают по системе 40 на 60 или 30 на 70? А, нет, даже так. Они работают 48, это процентов уходит собственнику, а 52 – это Алян непосредственно со всеми расходами и прочим. С, вместе с фондом капитального ремонта, друзья, то есть вы потом не будете обслуживать еще дополнительно свой номер. Все, этим полностью занимается управляющая компания. Минимальная цена 13 миллионов. 13,400 абсолютно верно. Номер с студенье 22 квадратных метра на море, третий этаж с ремонтом с мебелью и техникой Сейчас как вот как возможно я? у людей возникает вопрос, там, блин, сейчас столько денег нет, рассрочки есть? Да, индивидуально рассрочку утвердим. Рассрочка будет максимум на полгода, но ну и первоначальный взнос порядка 70%. То вот. есть меньше не дадите? Меньше никак не можем, ну потому что... Но, возможно, скоро будут ипотеки. Да, мы готовимся к ипотечным продуктам, но пока ну, требуется время. Да? Понимаем, что процесс не быстрый, нужно полностью банку предоставить весь пакет документов, они рассматривают и потом выносят свой вердик. Поэтому пока ожидаем, но мы, естественно, проанонсируем дополнительно. Естественно, как только появляются ипотечные продукты, цена у нас всегда... Возрастает, растет, да. Да, А если еще субсидированная ипотека будет, то тогда она еще сильнее выскочит. Но, тем не менее, то есть, действительно, как бы для жизни, для собственной, наверное, все-таки. И эта история, ну такая себя. Если у вас завалялись там 15 миллионов рублей, которые вы, например, там не знаете, куда на сегодняшний день потратить, потому что у нас скоро заканчиваются вклады по 20 процентов и очень много людей с большой денежной массой и как бы хранить их опять же в банке на счетах не очень интересно то вот для вас есть действительно интересное предложение я возможно даже сейчас на своем мопеде до туда дошу потому что я без всех пробок доеду с вот такой вот историей Ну, прикольная тема Я, возможно на обратном пути еще покажу вам что есть еще ну, честно, я, я, правда, ехал сюда совсем с другим настроением, думал, да блин, ну какой, чего, как? А что-то мы сейчас с тобой пообщались, плюс позвонить, ну блин. Ну, видишь, как бы одно дело, когда мы просто обсуждаем о чем-то эфемерном, да, там, возможно, гипотетическом, а другом дело, когда это можно подкрепить цифрами, словами специалистов сторонних, не заинтересованных. Да, у меня есть очень хороший друг из Беларуси, он говорит, цифры не едят, ну вот здесь сейчас запекается. Согласен. Да, и как бы тут ничего не поделаешь, то есть... Но, блин. Я, я правда не знаю, как они сдают это за 40, но как-то сдают. Один номер у них остался, то есть если говорит, не забронишь, ну как бы другие заберут. Подтверждение информации, значит, мне выдали тут приглашение. А как раз-таки в Алиан спутник, куда мы звонили и уточняли, сколько это все стоит. А здесь, значит, будут представители алиана Мы их прям потерзаем. Вопрос, как они умудряются сдавать за 40 такие номера. Мы ну, еще более того, мы походим по территории, посмотрим, как это все функционирует. Будет полноценная экскурсия: все расскажем, как это работает, почему оно заселяется за такие деньги, почему оно работает, нас такие деньги. Вот, вот такой прибыль. Ну, это будет 2 сентября, но хотя бы этот бложек, наверное, 2 сентября примерно увидите, может быть чуть позже но тем не менее как бы мы с вами сюда придем это очень интересно и прям поспрашиваем всех всех вопросами и думаю будет полезная информация вот как я уже сказал, в планах у меня не было ехать в якорную щель, но внутренний голос говорит мне, что вам надо показать это сейчас, чтобы потом, когда мы пошли на это мероприятие, у вас уже была в голове картинка, как это все выглядит. И опять же, сейчас я вам покажу плюс мопеда. Маршрут составляет 58 минут. Поехали, то есть я типа через все пробки приеду и так далее. А времени у нас сейчас... Сейчас он загрузится. Ну давай скорее. 15-20. Засечем, сколько времени на мопеде добираться до туда Кайфанем Посмотрим на объект Упремся в забор Но я прям что-то воодушевился Я думал, что нет интересных особо проектов на сегодняшний день в Сочи Прям таких вот А тут прям зажгло Поехали, посмотрим а Вообще в Сочи, конечно, очень крутая природа Едешь вот так вот на мопеде А здесь у тебя зелень, тенечек, все так красиво да я просто объехал там да, всю пробку Я даже не подозревал, что можно так быстро Есть Ну как бы ты едешь, что не быстро, вот всего 50 километров Но тем не менее Сильно быстрее, чем потом Мне очень интересно Сколько времени займет у меня до того, чтобы Доехать, а я как Очень интересно Вот так это выглядит То есть есть ребята Которые стоят и есть ты Причем ничего не нарушая даже как и говорили, у Прус я в заборы время 15.57, это получается, я ехал 37 минут вместо 58 на машине. Но я еще заехал пару раз не в то место. Короче, я думаю, что минут 5 можно было скоротать. Короче, реально ехать 35 минут до сюда. Дача нам улыбается, товарищи. Нас спустили на территорию через звонок, естественно, все как обычно. Вот с этой кучей мне сказали, можно поснимать. Отсюда откроется вид. И, как вы видите, мы здесь были, наверное, примерно с полгода, может быть, даже и больше назад, когда только-только стартовали. Тогда это еще, по-моему, 4 миллиона, да, можно было пару апартов купить. Все сломали и все перестраивают. И вот такая зеленая территория. Это только один корпус, а здесь их будет много. Будет полноценный отель с видом на море. Но оттуда он открывается действительно крутой. Здесь, конечно, мы его не видим. И это все с окупаемостью. 6,5-7 лет Больше здесь показывать нечего Единственное, что я могу вам вставить просто презентацию Чтобы вы ее еще раз увидели Мы с вами побывали на место Поговорили про окупаемость И на самом деле у ребят здесь есть еще один проект На обратном пути я сейчас хочу на него заехать Быстренько посмотреть Вам показать А потом нужно в офис вернуться Такая концепция Едем назад То есть по сути приехал для того, чтобы показать вам стройку и лес Ну атмосферный лес Так, и значит, я приехал в Учдере. И вот проект от этих же ребят. Как вам вид? А позади нас находятся легендарные чайные домики. Они вот там, вот чуть поодаль. И здесь концепция такая, что, во-первых, вам не сдают в черне. А сдают полностью укомплектованный номер с мебелью, с техникой, совсем. И это эко-курорт. Здесь будет бассейн Infinity Просто потрясающие виды. На зелень, на море. И вот, по сути, Дагомыс. Вот Алия Парк. Вон каравела Португалии стоит, вон центр Сочи, вон Сергей Поле, вон горы. Вид, конечно, прям завораживающий. И на сегодняшний день минимальная цена, опять же, это все с доверительным управлением. Но ну, только вот здесь не Алиан, уже здесь будет, собственно, управляющая компания. Начинается от 8-980 денег, что ли, что-то такое. Короче, 9 миллионов рублей. Но полностью готовый номер причем они прям неплохо строят они здесь швы все сделали у них здесь между апартаментами идет вот такая минвата хотя это по сути одно здание видимо для шумоизоляции может быть то есть площадь 37 метров есть вот такая терраса ну естественно минимальная цена которую я говорю она находится на первом этаже но вид будет такой же Ну, тут чуть-чуть выше там чуть-чуть ниже но, опять же, это закрытая территория, вон там стоит шлагбаум, но ну, будет стоять. Здесь бассейн инфинити, и можно ходить в походы прямо отсюда. То есть основное направление здесь это, конечно, отдых. То есть приехал и прям кайфуешь. Конечно, сейчас нам трактор мешает вот понять, и вот еще человек, который там что-то болгарит, Насколько здесь тихо, но здесь прям тихо Кстати, коммуникации, вот эти вот электросети Будут э, под землей Это уже все согласовано, все сделано Будет, ну, чуть позже То есть вид будет прям вообще прямейшим Прям вот как должно быть Но очень все неплохо На самом деле, вот если так рассуждать То есть вот у нас в Сочи Легендарный комплекс, называется Лазурный берег По-моему, вот он На верхушке стоит там у них просто прямейший вид на море и больше ничего. То есть у них там бассейны, теннисные корты и так далее. Здесь, по сути, будет лазурный берег без теннисных кортов, с бассейном инфинити и с тоже небольшими апартаментами. С видом, ну не хуже. Отсюда, кстати, еще будет трансфер на море. Море здесь чистое. И под сдачу это все тоже интересно покупать. 8900 на сегодняшний день. И действительно неплохая стройка. То есть это не вот как мы привыкли видеть с вами какой-то вот там что-то строят непонятное. Здесь несколько очередей. Вот это на сегодняшний день продается, там еще строится. Можно как-то пообщаться. А еще самое главное, знаете что? Что вот ремонт как бы уже согласован, но на этапе до захода до, на ремонт можно досогласовать себе ремонт. Давайте хоть посмотрим. То есть здесь у вас будет санузел, вход, кстати, там же. Вот тут он будет реализован, пока как бы нет. И здесь у вас будет какая-то кухня, диван, точнее кровать. И просто прямей, что вы просыпаетесь. Ну, естественно, проводов не будет. Вид бомба вообще. Очень хороший. И балкончик, где кофеек можно попить. И 8 900 И бассейн Infinity сюда еще. И все это с доверительного управления. Ну, ребята реально тут пытаются вытащить концепцией, потому что, конечно, это не центр города, это не центр Сочи, но, но тем не менее. Экотуризм на сегодняшний день очень сильно развивается. Ну, тут еще деревья с какими-то плодоносящими штуками растут. Концепция прям неплохая, вполне себе. На самом деле отсюда ехать до центра Сочи примерно 20 минут. Причем тут как бы особо пробок-то и нет. Обратно можно словить пробку в Дагомысе. Ну как бы Дагомыс вот, то есть мы просто над ним находимся. История очень неплохая. Я думаю, что мы поснимаем поподробнее потом каждый объект. Я передал вам здесь эмоции, но есть еще и цифры. Вы посмотрели, в общем, все. А я через окно стартую назад, потому что пока еще здесь не доделана вся история входов, выходов и так далее. А еще, если хотите, то можно купить целиком целый дом Порядка 75 миллионов будет стоить А еще здесь будет ресторан и, То есть вы можете выкупить целый дом Немножко перепроектировать И у вас будет собственная вилла а, В инфраструктуре с бассейном С рестораном, со всем-всем-всем Концепция хорошая И виды отличные. Едем, короче, назад в офис Не мог не остановиться не включить В общем, вы видите, да, что спереди Море, в котором отсвечивается солнце есть такой вид здесь прям круговой вообще. слушайте, ну достаточно быстро я добрался до центра Сочи вновь и вот заезжаю уже в туннель судя техника такая что можно спокойно до Краснодара добраться никакой проблемы нет вообще место откуда мы сегодня с вами начинали весь видос на закате только уже а денечка еще продолжается. Когда мы слиялись, ребята и ходили исключительно в шнаф. У нас была прям большая дискуссия на тему дресс -кода. И сегодня мы видим Искандер. Я тебя вообще первый раз в жизни в шортах я вижу. утром в Дубае, все брюки кинул в стирку сегодня. У нас даже руководитель начал в шортах ходить. А все почему? У меня это разовая акция. Разовая, но, но такая я финальная. Я постоянно разлобайся, так что не надо. Но ты на работу пришел в шортах. Я на работу заехал сегодня. Я сейчас я просто в группу в общем это выложу. Время уже 9 часов. Мы все так же продолжаем настройку всего и вся. И тут, значит, Свят решил мне показать свой новый монитор и обои, которые идут. Смотрите, какая фишка. Он мне только что показал. То есть берешь мышку и погнал. И как метеорит просто так вот был бы еще значок CRM, можно А еще можно крутить, оно белым будет становиться. Не-не, не, меньше радиус сделать, меньше-меньше. меньше, меньше, меньше Крути Крутит. Вот. не-не. Да не так быстро, дай мышку Смотри, вот так вот. Вот так вот если крутить, здесь такая вот тема начинается. Можно воду намутить. А еще есть вот такая штука. Что... Крайф, да? Вообще, кстати, оцените нашу офисную атмосферу, когда Искандер уходит. Здесь начинается неоновая атмосферочка такая. Ну, уютная. А еще можно поменять. Еще можно поменять цвета. Но улица выглядит вот так. Кайфую прям ночью. Ну и то, что еще панорамные окна, тогда. Можно, значит, настроить легкую психоделику. Вот так вот, например. То есть везде у нас теперь можно сделать зеленый цвет по всему офису. Можно оранжевый. Можно синий. Но вот мне синий больше всего нравится. Можно вот такой синий можно белый сделать? можно покатить в общем работаем короче, будет. видос рендерится время пол одиннадцатого сегодня еще и свят со мной тоже тусуется делишки доделывает и как вы понимаете каждый день каждый день происходит одно и то же ты приходишь в офис с утра Уходишь отсюда ночью, спишь дома немножко, а потом возвращаешься. Вот, Свят, сколько ты сына уже не видел? Больше недели. Больше недели не видел. Я не видел спящим. Спящим-то я вижу его. Ну, вот, выстраиваем, короче, машину для того, чтобы вы кайфовали потом при обращении к нам. Так, чтобы любая недвижка в любом городе была у ваших ног. На этой нотке мы с вами попрощаемся свят скажи всем пока. всем пока всем пока там ссылки внизу все как обычно внизу звоните обращайтесь и наши ребята которые акулы прям помогут вам приобрести недвижимость там где вы захотите удачи и пока